Всем привет, это Тим Ризу". История такая. За день до отъезда в тур меня пригласили на соревнования в Нью-Йорк. Я взяла все с собой документы и решила, что буду подаваться где-то в Европе. Оказалось, что самое маленькое время ожидания в Брюсселе, и это было в принципе по дороге. Поэтому мы выехали сегодня в 4 утра, чтобы к 8.15 попасть на собеседование. Приехали пораньше на час, сейчас будем ждать. Но самая классная новость – это то, что можно было с собой на соревнования взять тренера, ассистента или кого вы хотите. Вот. Также на собеседование мы подали анкету жене Посмотрим. Проблема в том, что собеседование мы будем проходить на английском языке, и Женя не знает английского языка. Зато я тренер. А тренеру не надо знать английский язык. В общем, мы уже у Джереми дома. И хорошие новости, мы получили визу, и я вот до сих пор улыбаюсь. Эти четыре дня мы будем ждать у Джереми в доме. Это гостиная. И тут такой задний двор крутой где можно делать барбекю, трикинг. Пацаны вам баланс тренируют. Баланс тренируете? Мы тренируем идиотизм. Утречка. Сегодня прилетает Джереми, хозяин квартиры, в которого мы живем, и мы поехали его встречать. <тит> Джереми привел нас на один из самых лучших спотов и мы снимаем Мы снимаем заявку для Art of Motion, поэтому прыжков не будет в этом влоге. <связь> будет. Будут попытки. <связь> Блять. Сука, стой, стой. Жива? Да, да, да. Ай, блять, как хорошо. Ты жива? Да, жива. Перед асфальтом Саша решила порепетировать на травке. Я такой суклу. Это вообще страшно представить. Я, кажется, поняла, как делать. Вот мы и пришли на асфальт. В общем, надеюсь, в моей голове ничего не поменяется, и я сделаю так же хорошо, как и на траве. На травки. травке. будто бы и облегчение настало. У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 Сегодня пятый день э, в этой стране, в Брюсселе. Мы до сих пор не получили свои паспорта, и мы до сих пор пытаемся снять квалификацию на Рэдбол и ищем споты. Фух. Как мы вместо двух дней застряли уже на шесть дней здесь? А Матвей? я тут знаю. А вот у меня паспорт при себе. А у нас не очень. Спасти девушку от паркура. Смотри, я суть дубль 2. <плес> я с этого положения выпрыгиваю, а с места не могу. Я его сделаю, но обоссусь. В очередной раз тренер Евгений придумал Александре связку. <плес> и она захотела писать. Давай. Не смогу